Управленческие решения. Что это такое и на основании чего принимаются управленческие решения? Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Это канал «Финансы предпринимателя». Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Обязательно досмотри видео до конца, там тебя ждет полезный подарок. Поехали! Управленческие решения – это решения, которые мы принимаем каждый день в своем бизнесе. Кого-то нанять, кого-то уволить, захватить новый рынок, повысить конверсии, развивать маркетинг, развивать отдел продаж, купить еще товар не покупать еще товар. Каждый, каждый, каждый день мы принимаем те или иные решения. Их можно назвать управленческими, потому что они влияют на наш бизнес. А в этом видео мы рассмотрим эффективные управленческие решения, то есть эти решения должны повышать нашу чистую прибыль, наш доход. Либо в этом месяце, либо в стратегии в течение года, двух лет, пяти лет, выход на новые рынки. Самые выгодные управленческие решения делаются на основании цифр, когда мы планируем, Определенную выручку, определенную себестоимость, определенную валовую прибыль, определенную наценку, рентабельность, доходность нашего предприятия и жестко лимитируем постоянные расходы, чтобы с повышением выручки у нас не пошли вверх наши постоянные расходы. Управленческие решения, ну, например, это повышение конверсии из заявки в заказ. Когда мы прорабатываем речевые модули, скрипты продаж, мы берем лучшие наши разговоры. Мы начинаем контролировать наши разговоры, контролировать разговоры каждого менеджера и проводить разбор полетов. Также мы можем повышать средний чек, когда мы делаем попытку, зашитую в скрипте, допродать. Ну, например, у нас берут основной продукт, мы продаем к нему аксессуары. Либо даем скидку на аксессуар, тем самым повышая средний чек и повышая рентабельность нашего чека. Также мы можем влиять на нашу себестоимость. Это переговоры с поставщиками, это закупаем больше товара и нам делают скидки всевозможные и бонусы. Также мы снижаем постоянные затраты. Раньше один человек мог Производить одну единицу полезности в компании, сейчас он может сделать 5, 10, 20, 40 единиц за счет автоматизации, за счет внедрения ERP-систем, цифровизации бизнеса и так далее. Самое главное, что вы должны понимать, что планировать управленческие решения это нормально, их нужно на основании план-факта, либо на составлении финансовых моделей. Но самое главное, не попадайте в ловушку. Когда мы делаем финансовую модель, либо план на год, пять лет, 10 лет вперед, не забываем о локальном шаге. Если у нас есть локальный шаг, что мы делаем в этом месяце, в этой неделе, в этом дне, это круто. А если мы сделали план на 5 лет вперед, у нас уже там миллиарды, а сегодня мы ничего не делаем, то вы попали в ловушку стратегического стратегирования, планирования, и всего-всего, но без последующих действий. Поставь лайк этому видео, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Смотри описание к этому видео, я дарю тебе файл финансовой модели, в котором ты можешь рассчитать точку А и точку Б своей компании, расписать управленческие решения. Также переходи на мой канал, там есть полезные видео, где эти финмодели уже рассчитываются, где управленческие решения уже прописываются, выполняются и они доводятся до факта.